Вода необходима людям для сохранения здоровья, но не одна она отвечает за гидратацию организма. Степень гидратации можно повысить с помощью многих простейших продуктов или напитков. Потребление некоторых продуктов, особенно в теплые дни, когда организм с потом теряет воду и жизненно необходимые электролиты, можно поддерживать высокий уровень гидратации, и снабжать систему разнообразными нутриентами. Следующие 20 пищевых продуктов состоят из воды – по меньшей мере на 85%, поэтому отлично подходит для удовлетворения потребности организмов жидкости в самых тяжелых условиях. Итак, перед нами двадцатка продуктов наилучшим образом гидратирующих организм и первое место в данном списке принадлежит обыкновенному огурцу. Огурцы являются источником калия, содержат фосфор, магний и немного кальция. Хотя они не могут похвастаться таким же богатством витаминов и минералов, как многие другие фрукты и овощи, зато в них содержится особый нутриент, который называется кукурбитацином. По некоторым данным, это вещество обладает антидиабетическим эффектом, а огуречная вода является популярным и полезным летним напитком у людей, не любящих обычную воду. Номер два. Салат айсберг. Содержание воды 95,64%. Хотя это бледно-зеленый хрустящий вид салата не обладает высокой питательной ценностью некоторых других видов листовой зелени. Он незаменим для здоровья как продукт, имеющий очень высокий Индекс гидратации. В нем мало углеводов и сахара, но много клетчатки, витаминов А и К, калия и цинка. Айсберг прекрасная основа для диетических салатов. А еще возьмите на заметку, что этот вид салата улучшает сон. Номер три сельдерей содержание воды 95,43%. Речь идет о стебле сельдерея. Этот светло-зеленый хрустящий продукт содержит абсолютный минимум калорий, протеина и углеводов, но весьма значительная. Количество клетчатки, вдобавок он обладает пикантным вкусом, а также содержит витамины А и К, а также фалат и калий. Сейчас модно подавать сельдерей не только в салате с грушей и уткой, но и в составе овощных детокс соков. Томаты, содержание воды 94,52%, хотя многие люди считают... Томаты овощами с ботанической точки зрения это фрукты богатые клетчаткой, витаминами и минеральными элементами. Регулярное употребление томатов полезно не только с точки зрения дополнительной гидратации организма. Томаты содержат ликопин, предотвращающий повреждение в организме на клеточном уровне, и это основной источник этого вещества для жителей развитых стран. Ликопин способствует сохранению плотности костей снижает количество вредного холестерина, предотвращает сгущение крови. Регулярное употребление помидоров в пищу замедляет прогрессирование таких тяжелых заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Благодаря кальцию, селену или копину употребление томатов помогает снизить риск развития опухоли предстательной предстательной у мужчин наравне с лекарственными препаратами. Помидоры полезны и для женщин, особенно в период менопаузы. Номер пять. Салат романа – это хрустящий овощ, похожий на салат айсберг по содержанию воды. Однако роман обладает большей нутрициональной пользой. Все более темные овощи полезнее для здоровья, и салат романа – хороший источник витаминов С и К, а также фалата, витамина А и клетчатки. Номер шесть, цукини. Содержание воды 92,73 процента. Этот вид кабачков нередко называют летней тыквой. А в торговых сетях его можно встретить круглый год. Индекс гидратации цукини велик, к тому же. Продукт содержит магний, калий, марганец, витамины А, С, К и клетчатку. Вдобавок цукини содержат такие антиоксиданты, как лютеин и гзиоксантин, которые служат профилактикой повреждения ДНК. Продукт полезный и доступный круглый год. Номер 7. Арбуз. Содержание воды 91,45%. Да, арбуз оказался не на первом месте по способности повышать уровень гидратации нашего организма. Тем не менее, это главное блюдо летних пикников. И его гидратирующие свойства великолепно проявляют себя во время летней жары. Этот сладкий фрукт содержит в основном воду, а также витамин С, А, несколько витаминов группы В, калий, цинк, медь и некоторые другие минералы. При своих десертных вкусовых свойствах порция нарезанного арбуза содержит всего 45,6 калорий. Номер 8. Шпинат. Содержание воды 91,4%. Этот вид листовой зелени содержит множество полезных нутриентов и клетчатки, совмещающих. И это с минимумом калорий. Шпинат – хороший источник магния и железа. В нем также содержится кальций, калий, витамины А и К, клетчатка и фалат. Шпинат – отличная основа для салатов и популярный гарнит для морепродуктов. Номер 9. Клубника. Содержание воды 90,95%. Благодаря своему вкусу и большому количеству витамина С клубника невероятно популярна. Она содержит антиоксиданты, предотвращающие повреждение клеток свободными радикалами. В ней много клетчатки и мало калорий. К сожалению, это сезонный продукт, который сложно использовать для повышения степени гидратации нашего организма, если вы не собираете ее ведрами на собственном дачном участке номер 10 капуста содержание воды 89,63 процента листовой зеленый овощ с высокой питательной плотностью который содержит витамин а с и к а также кальций клетчатку протеин и омега-3 жирные кислоты капуста хороший растительный источник железа и некоторых витаминов группы б а также противовоспалительных фитоэлементов доступна круглый год номер 11 другие продукты с высоким индексом гидратации организма следующие Продукты не менее полезны в целях повышения степени гидратации организма, но все же не столь используемый в повседневной жизни. Обезжиренное молоко отличный источник кальция, витамина D и протеина. Содержание воды 90,84%. Соевое молоко – это смесь воды и соевых бобов в виде напитка, похожего на молоко. Оно содержит много воды и отлично поддерживает уровень гидратации. Подходит людям с непереносимостью лактозы. Содержание воды 90,36%. Дыня. Содержит много витамина С и клетчатки. Отлично дополняет летнее меню. Подобно многим другим оранжевым овощам и фруктам. Это превосходный источник бета-каротина, который превращается в организм в витамин А, а также фалата, магния и витамина К. Содержание воды 90,15%. Брокколи. Неочевидный выбор для улучшения гидратации, но этот крестоцветный овощ почти на 90% состоит из воды. Он содержит несколько различных антиоксидатов и служит источником клетчатки, железа, калия, витаминов С и К. Попробуйте приготовить брокколи на пару или ешьте ее сырой, чтобы получить максимальное количество полезных нутриентов. Содержание воды 89,3%. Персики. Это сочный фрукт, содержит множество витаминов, в том числе С, А, Е и К. Он также служит источником калия и фосфора. Содержание воды 88,87%. Морковь. Своим ярким оранжевым цветом она обязана высокой концентрации бета-каротина или витамина А. У других видов моркови, например, пурпурный или белый, обычно оранжевая сердцевина, благодаря которой они также представляют собой отличный источник витамина А. Морковь также содержит калий фалат, витамин К и клетчатку. Содержание воды 88,29%. Апельсины больше известны как источник витамина С, но в них содержится немного клетчатки, а также калия. Все цитрусовые помогают организму абсорбировать железо из других продуктов. Зимой они обязательно должны быть на нашем столе. Кроме того, апельсины содержат несколько витаминов группы В, магний, силен и медь. Содержание воды 86,75%. Ананас. Этот тропический фрукт содержит множество полезных нутриентов, в том числе витамин С, а также магний, калий, марганис и витамины группы В. Ананас также содержит бромелайн, особый энзим, обладающий противовоспалительным и жиросжигающими эффектами. С помощью бромелайна лечат синуситы, остеоартриты и пищеварительные проблемы. Содержание воды 86%. И, наконец, яблоки. Существует огромное разнообразие сортов яблок от темно-красных сочных до зеленых жестких. В целом, яблоки хороший источник воды, но еще более ценные они содержанием клетчатки, витамина С и антиоксидантов, таких как кверцетин и Катихин. Содержание воды 85,56%. Альтернативные воде напитки. Вода – самый полезный напиток. Организм ее легко усваивает, и она не содержит примесей, калорий, сахара или других ингредиентов. И если по каким-то причинам вам не нравится вкус простой воды или хочется разнообразия, можно поддерживать гидратационный статус. добавляем в воду, фрукты, овощи или лекарственные травы. это придаст воде дополнительный вкус практически не добавляя калорий. возможный вариант добавок: листья мяты, лайм, огурец, клубника, ананас. попробуйте размять немного фруктов или трав и смешать их с водой, чтобы придать ей вкус и аромат натурального сока. положите их в кувшин с водой и поставьте его в холодильник на несколько часов. многие травяные чаи представляют собой хорошую альтернативу воде. А что же кофеин? Способствует ли он обезвоживанию? Многие люди исключают кофеин из рациона, считая, что он способствует обезвоживанию. Однако, некоторые последние исследования опровергают это суждение. Полученные данные не подтверждают подобных свойств кофе. Тем не менее, Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендует ограничить потребление кофеина 400 мг, в день. Это приблизительно 4-5 чашек кофе. Разумеется, значительно меньше этого предела рекомендуется употреблять людям чувствительным кофеину, беременным женщинам, а также страдающим от тревожности или повышенного артериального давления. Дополнительная рекомендации по гидратации организма. Большинство людей способны поддерживать уровень гидратации организма, потребляя в течение дня воду и жидкую пищу. Не существует норм потребления воды, подходящей каждому человеку, однако необходимо увеличить Потребление воды в следующих случаях. При усиленном потоотделении, во время тренировки, в аномально жаркую погоду, при некоторых расстройствах и заболеваниях, при беременности и кормлении грудью. Важный момент, наряду с потреблением воды в адекватном количестве следует ограничить потребление соленых продуктов, чтобы уменьшить риск обезвоживания. Такие продукты, как чипсы и крекеры, тушенка и консервированные супы, а также все виды соления являются лишь некоторыми видами продуктов, снижающих их общий уровень гидратации нашего организма. Многие считают спортивные напитки хорошей альтернативой воде. Спортивные напитки содержат электролиты, такие как натрий и калий, полезные во время выполнения выносливостных упражнений или продолжительного пребывания на жаре. Однако большую часть времени простая вода – лучший способ утоления жажды, так как она не содержит сахара и других добавок. Таким образом, гидратацию организма можно поддерживать не только с помощью обычной воды. Многие продукты содержат и воду, и дополнительные полезные организму нутриенты. Рацион, богатый овощами и фруктами, это лучший способ обеспечения нашего организма витаминами, минералами и клетчаткой, а также дополнительной порцией жидкости. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!